Йо, всем привет, сейчас мы будем делать нолли через палку Я каменщик, работаю три года на свалке. Опа на! Бееее! Бее! Кря кря кря кря кря кря кря кря кря кря кря кря кря! Здорова всем. Всем привет, меня зовут Павел, и сегодня мы будем катать стрит, с таким... мальчиком. маленький. Его зовут Андрей. а а а Йо! И сейчас пхэнс прыгнет семь ступеней в стриту фанале. Короче, он не долетел, и он решил еще раз прыгнуть. Сейчас посмотрим, как он прыгнет. Какие у тебя впечатления после такого длинного прыжка? Никакие, я уже 40 раз и прыгну. Давай контент. Короче, Пахен сказал ждать его здесь, я жду его здесь. Давай, back to back, дроп. Да. Андрей будет дропать на доске, а я буду на велосипеде. Вон там. Чё ты меня снимаешь? Патя проехал. Погрежки настолько же я вот часто в лесенку задел с дропа. И вообще пофигу. <реклама> Можно ваше впечатление? Да, было больно руке. Ночью Сейчас. было лучше, правда? Да. Он спотчерился. Давай, как лев. Ааа, ты, ах, ах, ах, Я говорю, Серег, давай, блядь, камеру снимаем. Я хуя в туда, в деколю. Это проволока, нахуй. Слез, а это забор. Короче, забор стоял. Там яма, блядь. А там написано, туда нельзя. Хуяк я туда, яму, без бескербортом. Курку весь разорвал, блядь, легаду домой. Ебали в рот, скерборт вот так, смятку нахуй. Не получится, пацаны я говорю, Серег, ты чё, блядь, ты где поехал? А ты сказал, туда не поехал и хуяк, и скейтборд сломал, без помощи. И все, только скейтборд сломал? Ну, а, а этот пацан купил новый, тоже поехал, додумался, блядь. Я говорю, давай на скейтборде прокачиваемся, ты на это, я на камень, давай, я, он на скейтборд, на кабель. Короче, в ко был было очень, я ему, говорю, давай рулей, я разогнал его быстрее, скейтборд на блядь. Ну, поехал, хуй знает куда, а там, короче, где эти мотокроссы, нахуй, где прыгали, эти, ну, хуяк туда зарулило, где горка, и хуяк туда, в горке, ёба. а там вот эти, мотокроссы мото прыгают, кулаком показывают, и чё, дядя, сука, блядь, безъясно, мотокроссы, блядь, пацан один, летит хуяк, говорит, Никуда, блядь, убегай, сука, блядь, сейчас задавит нахуй с мотоцикла, блядь, да пиздец было, нихуя, блядь, пацан убежал, блядь. Повезло. Потом, повезло, его с керботом, блядь, ебаник прилетел с Керготом, а тренер пришел, говорит, что тут произошло, говорит, да вот пацан, блядь, разогнался, нахуй. второй тоже был догончик, я, блядь, да он, да на горке прокатился, прокатался, блядь, на велике. Вот такие вот веселые истории с Жангулей. А Объяснила? Да. <свистит> Жангуля таинственно пропал. Ребят, если вы нашли Жангулю, пишите мне. Короче, этот Жангуля был бывшим скейтером, но, как вы поняли, вот что. <свистит> а, как здорово быть бэмером. Вы не представляете, сейчас я сделаю Олли через... Ой! Сейчас я сделаю банихоп через люк Йоу! Все, короче, сейчас я покажу Свои 90 градусов, которые я научился на BMX Спустя 5 минут Йоу. Сейчас Паша сделает правильные 180 Как нужно правильно делать Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!